такое таро карта личности что мы можем узнать с помощью таро карты да? используя инструменты таро нумерологии инструменты расчета их есть несколько разных потому что мы рассчитываем разные арканы, используя разные методы расчета мы можем рассчитать таро карту личности да? И эта карта, она, по сути, содержит в себе информацию, которую мы все стремимся узнать, понять, так или иначе. Да? Обращаемся мы к астрологу, к психологу, да? к нумерологу. Что это за информация? Ну, во-первых, мы можем рассчитать аркан, который расскажет о предназначении человека. И точно так же, как в нумерологии, здесь есть, что подтверждает, да, вот как бы синхронность этих двух направлений есть базовое предназначение ну то есть это тот минимум который человек должен выполнить и есть такое глобальное предназначение как я это называю на вырост да? это что желательно чтобы было э, итогом прожитого воплощения вот, вот это очень четко и понятно мы рассчитываем да, как бы аркан предназначения и э, получаем ключ к тому э, кто мы зачем мы пришли что нужно сделать да? вот дальше мы можем рассчитать аркан который называется личностные задачи Аркан личности это то что касается больше взаимодействия до да, в социуме с другими людьми построение отношений кто как нас воспринимает как мы проявляемся как личность и какая стратегия поведения для нас наиболее выигрышная в каком плане то да, выигрышная ну прежде всего конечно в духовном плане как заработать плюсики в карму как реализовать свое предназначение как личность да, в социуме через общение с другими людьми это очень интересно и это на самом деле помогает выстраивать правильные взаимоотношения да, правильной коммуникации строить дальше таланты и способности здесь вообще я считаю такой полезный этот аркан, он усиливает очень. Что-то вы можете о себе знать, понимать, чувствовать интуитивно. Благодаря тому, когда вы рассчитываете аркан талантов и способностей, вы как будто бы больше понимаете, больше осознаете свой потенциал, на что вы способны, что вам дано от рождения, да, какие качества, которые вы можете совершенно спокойно использовать, чтобы преуспеть. Вот. Дальше один из таких интересных нюансов, вот мне в Второе, в нумерологии он больше всего понравился, это кармические уроки и долги. Потому что если смотреть, например, мою карту предназначения по нумерологии, там у меня нет кармических долгов, вообще никаких, именно с точки зрения предназначения. Но в моей жизни было много сложных ситуаций, очень много трудностей, да, там, детство достаточно тяжелое, без родителей рано осталось, ну, много, да. И повторялись какие-то негативные ситуации. Я вот все время думала: ну а что же это такое, откуда это, с чем это связано? и вот а здесь когда я рассчитала вторую карту здесь очень интересные моменты я вскрыла по кармическим долгам прошлых воплощений и урокам задачам на это воплощение и мне стало многое понятно я скажем так доработала ряд моментов и могу сказать что произошел сдвиг еще в лучшую сторону и в плане отношений и в плане благосостояния и мне очень понравился этот момент вот именно в второй карте личности как раскрывать кармические уроки и кармические долги это кстати один из таких самых сложных расчетов при расчете таро карты личности но она того стоит Там нужно немножко повозиться чтобы его посчитать но потом такие открываются прямо готовые готовые ответы рекомендации четкие указания на то что было сделано неправильно как это исправить что прям вау меня впечатлило очень да? вот дальше Профессия, сфера реализации. Мы с вами немножко уже познакомились, бегла на первом моем открытом уроке во вторник, как рассчитать, да, число стремления, число профессии число целей, вот. И на самом деле, да, если мы будем с вами на курсе разбирать более глубоко, учитывая еще и качество проявления личности и более широкий диапазон, где и как можно себя реализовать, где можно добиться успеха, конкретно с вашими арканами. Также будет Учитываться таланты, способности. Ну, я покажу вам, да, потому что карта, она на самом деле вместе. Имеет смысл ее вместе читать, потому что каждый аркан дополняет друг друга. Есть аркан сверхспособностей. Это то, что делает вас сильным, что может вас из самого дна доставать. Это ваш, ваша кнопочка да, такая, которая, если вы знаете, что это, вы ее можете в трудный момент в своей жизни включить и использовать это для прорыва. Этот аркан мне тоже очень нравится. Ключ к успеху это вообще потрясающе аркан он рассчитывается путем определенного сочетания арканов и по итогу вы получаете как бы готовое решение к тому как реализовать задачи своей личности свои таланты способности свое предназначение и выйти вот на тот уровень который стоит в ваших задачах на это воплощение это как бы финальный аркан который мы рассчитываем и получается ребята что полная картина да? как будто вот вы взяли и прочитали книгу о себе. Вот человек родился, вот так он рос, вот это вот себя представляет, вот это с ним происходит, вот это ему нужно сделать, вот туда посмотреть, туда пойти, используя вот это, решить вот это, вот это, вот это, вот это с помощью вот этого и получить вот такой результат. И прямо готовая такая шпаргалка, подсказка по жизни. И это впечатляет.